Приветствую вас, дорогие друзья, дорогой друг. Меня зовут Екатерина Лотникова. Я креативный директор интернет-проекта Корпорация Здоровых, Успешных, Свободных. Человек, который дал тебе это мое видеообращение, человек, который желает тебе добра. И с помощью этого видеообращения человек приглашает тебя вместе с нами получать удовольствие от жизни, получать при этом гарантированные подарки и выигрывать деньги. Заинтриговала? Ну, тогда оставайся до конца. Видео небольшое. Наберись терпение, и ты сейчас все узнаешь. Итак, интернет-проект «Корпорация ЗУС» сотрудничает с международной компанией Reflame. Ты наверняка слышал про эту компанию. Но не о работе мы сейчас будем говорить. Не о продажах, не о заработках, не о бизнесе в интернете. Ты, я думаю, прекрасно знаешь, что все это есть в компании. если бы тебе было интересно, ты уже воспользовалась или воспользовался бы этими возможностями. Мы тебя приглашаем. Получать удовольствие от жизни, получая при этом гарантированные подарки и выигрывая деньги. Как ты понимаешь, речь идет об акции, которую запустила международная компания Арифлейм. На минуточку компания Арифлейм в это вложила 1 миллиард рублей, то есть подарков. Денег хватит всем. А теперь условия. Они очень простые. Первое. Ты сейчас сообщаешь тому человеку, который дал тебе это видео, о том, что ты хочешь стать участником. Он тебе открывает личный кабинет участника и помогает тебе сделать заказ всего лишь на 2000 рублей. Что ты за эти деньги себе купишь из продукции Wellness, Novage, Ariflame? Не знаю. Сережки, сумочку, помаду, шампунь, гель для душа, витамины. Решаешь сам. Я думаю, ты разберешься. А человек, который дал тебе это видео, он поможет. И когда ты совершишь этот заказ, прямо в заказе, ты получаешь, нет у меня ее с собой, к сожалению, потому что это можешь получить только ты, туалетную воду. Кстати, на минуточку. Туалетная вода, которую ты получишь в подарок, стоит тысячу рублей, а ты это получишь в подарок. То есть купил на 2, а продукции получил на три Да я знаю, что тебе это выгодно. Да это всем выгодно. Я знаю, что ни в одном магазине, где ты раньше покупал а, шампунь, зубную пасту, не, не делали такого предложения. И аптека, куда ты наверняка ходишь за товарами для здорового образа жизни, за теми же витаминами, тоже не предлагала тебе тысячу рублей в подарок. Да может только Арифлейм. Но это еще не все. Представь себе, если ты покупаешь не на две рублей, а на четыре тысячи рублей то ты получаешь, никак не могу найти еще одну тысячу, чтобы тебе показать. Ну, слушай внимательно. Ты получаешь в подарок две туалетных воды стоимостью 3,5 тысячи рублей. Короче, покупаешь на 4 тысячи. Видишь, да? А продукции получаешь на 7,5 тысяч. Видишь, я подготовилась. Вот. Ты в шоке? Мы сами в шоке. Такого предложения компания «Арифлэйм» не делала вообще никогда. И белой завистью завидую, потому что эта акция только для тех, кто только приходит в «Арифлэйм» и кем ты здесь будешь. Просто пользователем, просто один раз в акции поучаствуешь. Или надумаешь, вдруг строить здесь бизнес в интернет. Но это вообще решать тебе. Тут тебя никто ни к чему не обязывает. Но это еще не все. Готов? Готово? Шок! Если ты делаешь заказ на 4 тысячи рублей, ты получаешь продукции на 7,5 тысяч рублей, то есть 2 туалетных воды, да, стоимостью 3,5 тысячи рублей достать себе в подарок, и ты еще принимаешь участие в розыгрыше 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Я специально это все подготовила, чтобы ну, было понятно, визуально было, да? Я не знаю, сколько ты сейчас зарабатываешь, ну, в кошелечке, я думаю, 10 тысяч рублей будут смотреться очень хорошо. И применение мы им найдем очень быстро, да? И найдешь. Потому что ты выиграешь. Я не выиграю за тебя. Выиграть можешь ты. 25 человек каждую неделю будут выигрывать либо 10, либо 50, либо сто тысяч рублей. Давай посмотрим с тобой. Вот я резиночкой тут перетягивала, посмотрим с тобой на 50 тысяч. Что на эти деньги можно купить? Кредит. Частично закрыть ипотеку, ежемесячный автокредит, может быть, да? А может быть, в конце концов, купить абонемент фитнес-центра, лечить зубы. Сколько в вашем регионе это стоит? В нашем не хватит, надо будет еще доложить. Что еще? М -м -м, может быть, поменять колеса, резину на машине? Я думаю, ты справишься. Да и без меня, и без моей помощи ты эти 100 тысяч рублей, я думаю, потратишь с удовольствием. Представляешь, говорю 100, тут 50, но я тебе от всей души желаю 100, да даже об этом постоянно говорю, потому что ты можешь выиграть и 100 тысяч рублей, и 10, и 50, и 100. Сколько месяцев тебе надо ходить на работу, чтобы получить 100 тысяч рублей? Это просто выиграть ты за что? За то, что просто придешь, купишь для себя и своей семьи в подарок или просто для себя любимого-любимого. Это не важно. Представляешь, две туалетных воды и возможность выиграть вот эти деньги всего лишь за то, что ты не где-то купил шампунь и витамины, а купил в Арифлэй. Если у тебя возникает мысль, мне не везет, я не везучий. Слушай, честно скажу, я уже такое слышала от тех, кто потом это выигрывал. Да, у нас были акции, но, конечно, таких шикарных не было еще. И люди выигрывали и поездки в Европу, и денежные призы, и телефоны, и компьютеры. И мне тоже говорили, ты знаешь, мне не идет. Поэтому шансы здесь очень высоки. Если ты думаешь, что всем не хватит денег и подарков, то компания «Рифлэм» миллиардер. Я с компанией «Арифлейм», я бриллиантовый директор компании «Арифлейм», сотрудничаю уже несколько лет. И могу сказать, что компания – это надежный партнер, это сказал-сделал. То есть, если даже миллиарда не хватит, компания даст еще, потому что у нее много этих миллиардов. Ну, все, наверное. Ты хочешь вообще? Как, как вообще сейчас твое состояние? Мозг не взорвался от полученной информации? Я могу себе представить, что сейчас не укладывается в голове, что как, всего лишь за какие-то простые действия, за то, что я когда где-то покупал в магазине, в другом сейчас куплю в этом магазине, и за это у меня будут подарки и еще возможность, высоковероятная возможность выиграть деньги. Как это, как это, не лохотрон ли это? Есть такие мысли? Вот нормального человека должны быть. Но я хочу сказать тебе, не лохотрон, все по-честному. Это тебя ждет. Что нужно делать? срочно сообщить тому, кто дал тебе это видео, о том, что хочешь поучаствовать в акции и срочно действовать, чтобы не получилось, как в анекдоте. Знаешь анекдот? Боже, пожалуйста, помоги мне выиграть 100 тысяч рублей. Боже, помоги мне. И так 5 лет. Боже, устал от этого всего, говорит. Да ты хоть лотерейный билетик купи. Ловите идею? Ребята, бесплатный лотерейный билетик за то, что вы просто купили для себя и своей семьи не где-то, а в магазине Арифлейм и Участвуйте срочно, сроки акции ограничены. С вами была Лотникова Екатерина, до встречи на розыгрышах. И я верю в то, что ты, смотря сейчас это видео, досмотрев его до конца, обязательно выиграешь. Поверь моим словам, так и будет.